Как стать миллионером и как стать богатым. Да, я знаю, я записывал ролик про богатство. Как стать богатым. Сегодня я хочу поговорить, как стать миллионером. Это сложно, но реально, если вы стараетесь сделать свою стратегию. Надо выбрать правильное предложение. Как для меня, это, как по мне, я думаю, что Binance реально выстрелит по доходности. Но я вижу плюс. в том, что... Сейчас э, криптолита упала там полностью, немножко так упадает минус 5 долларов. Я буду ждать, когда криптолита вырастет, продать, потом она упадет, потом продай. Почему так? Потому что сейчас военное положение в из-за вторжения России. И получается, что-то непонятное. Чтобы стать миллионером, можно так э, косить, зарабатывать копейки, но... Ну потом вырасти большие копить или же можно депозиты там всякая такая подробности бинанса на офигенное поражение кстати хотите чтобы я вам скинул ссылку и вы получили какие-то подарки пиши в комментариях скинь это я скину в принципе вы получите бонус за регистрацию он вам очень необходим для старта я всегда хочу бонусы и да неплохо ты получаешь опыт Знания уходишь с этого приложения дальше там Например, BalMatch, ставки на спорте, там достаточно мощном, там у нас стратегия своя. Я когда-то раньше дефал круто, в одном перестал дефать. Поэтому, если хотите зарабатывать много денег, придется вечером подыгрывать, когда все уставшие она есть шанс что игроки проиграют вот так вот будет вечер постараюсь эти ставки в общем то непонятны вот. как еще можно заработать? создать свое приложение, создать свою игру например сам прикольный игру только она вообще то не зарабатывает на этом, на рекламе вообще не зарабатывает, только по скачиванию поэтому если вы хотите заработать больше то можете, э, как то ну, пропиарить свое приложение, как там, как никто не пиарить, получить там рекламы, получить свои достаточно много денег, блин! И заработаете достаточно много денег, и сможете купить себе что хотите. Э, да, это достаточно сложно. Поэтому вы должны включить ролик осознания, Макс про осознание, ролик. Называется такой вы найдете, в принципе, вы узнаете немного про сознание, которое вам очень сильно поможет, немножко нам рассказал про это. Что еще вкратце можно сказать Можно построить свой бизнес, по бизнес тоже говорил в роликах, поэтому не теряй минуты, заканчиваем. Всем удачи, всем, всем удачи, всем пока. С -с Смотри такие ролики про бизнес, про сознание. Пока. Макс Прайм.